всем доброе утро ребят ночью ну, у нас как обычно утренний обзорчик сейчас побегаем посмотрим что интересного я уже некоторые интересные плюшки нашел но по пакам такое знаете ничего такого сверхъестественного нету ну зефир Барт, лис по сути за десятку да добавили вот на английском новый пак не знаю, к чему он такой добавлен был, но Pre-Universary pack, а, не знаю, это скорее всего как для новичков, типа за 2 бакса мега скидка, не знаю. Но новый вид паков добавили на Тайване, а или на Непке, на Непке по-моему. Есть основной вот такой вот рынок и есть дополнительно еще, ну такое себе. Больше такого ничего интересного пока я не увидел. Аккумуляции опять же тоже нет. Так, да, купон спиннер я забрал, точнее получил вчера Shopping спри Тоже, кстати, новый Shopping спри, насколько я помню, как видите уже продают целого зефира, целую Мэри. А, ну, осколки вот тоже, знаете, а, Матрона, да, там, киндер матрона 100 осколков, то есть она получается, ну, по идее, если так разобраться, должна быть в два раза круче, чем зефир. Ну, вот логики, ну, логики вообще, <coughs> я не понимаю. Это, блядь, только, только у нас такое есть. В общем поехали дальше, а, что тут еще интересного есть, ну камешки такое все, в принципе это все, а, так, здесь я плюшки забрал, завтра уже заберу последнюю награду, тогда смогу пооткрывать все, ну я пыльцу забрал, чтобы на следующий шарик была, больше вроде ничего такого здесь нет, все то же самое. За затрату сундучки но ну, тут ничего интересного нет трата на русском даже лучше а, также ну, вот таких вот 19 сумок ну за 150 монеток 15 таких ну и камешки 30 штук 1500 титула такое себя чтобы прям мега мега вау я бы тоже не сказал а, так странный этот банки не помню чтобы такие были может их поменяли уже давно а, также есть сегодня коллекционер ну коллекционер не знаю был получше там где синий зелень была из-за них можно было получить и там одно ну, я думаю на следующей неделе это поменяется а тут у нас ничего не изменилось мы собирали в прошлый раз очень хреново падают слизни ну просто нереально хреново так мисс Магия, это единственный герой который у меня еще не до собран я думаю мы скоро ее собираем там у нас 120 нифига себе но ну это просто это просто утро удалось паладинище нам просто падает с бесплатки самая самая имбатая имба так поехали дальше а кстати кстати кстати кстати можете какие-то плюхи Получу. Дум, дум, дум. У нас, что тут у нас валяется Это скрещен машин ну остров пропал надо пульсу купить хотя бы тысячи три, четыре. так поехали дальше поехали на немочку увидите офигеннейший видос сегодня на немке как я получил еще одну офигенную имбу просто тупо кайф, вот чем, чем мне нравится немка, то что здесь реально ты играешь и получаешь офигеннейшие блюхи так, тут у нас ничего интересного дерево фонтанчик, ну хоть молотки получу хоть что-то вот посмотрите, питомцы дают, вот реально, вот чем кайф Посмотрите внимательно на вот эти вот клюхи. Календарь за вход на немки реально очень офигенный. Он меняется. Ну, видно, что они хотя бы стараются, хоть что-то делают. Потому что на других серваках реально печаль. Оу, оу, ну вот о чем я говорил. Халява, ребят, халява просто. Сундуки, все виды, офигеть. Ну, вот это кайф. Нормально забрали Забрали по 6 сундуков А, а ч а нет Коробочка 10 этих Отлично 5 слизней Да-да кайф 150 10 За один самоцвет Пакт Круто Реально круто Так это я вчера добегал за пределе так что там у меня 100 сколько у меня там уже этой подружки 157 неплохо по чуть-чуть по чуть-чуть собираем. А, так окей, поехали дальше поехали чекнем еще что у нас на русском интересного сегодня есть может что-то завезли Так, русский сервер Трать с выгодой базар сферы рулетка донатная донатная донатная. магическая рулетка вот есть на русском наконец-таки магическая запустилась вот такие плюшки о май гад 5 точнее 3 сундука 5 левела это жестко Блин, а фонариков на немке нету. Авиара, коллекционер. Вообще ни о чем. Но осколки барды-то собирать как вариант. 15 слизней. Остальное все фигня. Ой, фонтанчик с огником. но ну, ничего себе. Еще X2. Просто, просто бомба ракета. Не, ну это круто для тех, кто собирал. Хоть какой-то шанс его дособирать есть. Это реально плюс. Трат с выгодой. Ну, такое себе, 50 за 100к, 50 полицей. Ну, вот до 50к дойти, в принципе, еще слизни получить сундуки. Ну, более-менее трата. И то, временные акции. Тоже, смотрите, скидки какие. В общем, такое вот. Ничего, ну, в принципе, тоже дофигища интересных тем трата не знаю 50к но это лучше чем согласитесь это лучше чем то что было сумки питомцев снайки хоть правда сундуки могли бы 5 6 1 2 ну это просто просто не о чем честно говоря сменки здесь 8 где мы могли бы хотя бы девятки десятки поставить все-таки как-никак 100к но здесь понятно здесь в принципе, что у нас получается 6 баксов 6-7 баксов стоит э, огник мэри ну, относительно нормально так что там у нас плюшки есть какие-то сейчас заберем а, места не хватает как обычно короче у вас недостаточно места на складе все как обычно все очень печально Так. Открываем что-то. Ну, хоть знаете, сейчас нету проблем с кулаками. Кулаков в игре немерено просто. Так, да, нормально. И тут у нас Чик, Ронька. Это я уже даже не помню, где, где их достал эти. Тоже с какой-то, короче, акцией. В общем, такие вот дела. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.